Для того, чтобы зарегистрироваться на бирже Binance, переходим на ее сайт binance.com, ссылка указана под видео. Выбираем здесь русский язык, нажимаем кнопку «Регистрировать». Далее вводим адрес электронной почты, который мы хотим привязать к аккаунту на бирже Binance. Придумываем сложный пароль, состоящий из верхнего и нижнего регистра и цифр. Подтверждаем пароль. Ознакамливаемся с условиями, ставим галочку, нажимаем регистрирую. Далее переходим на электронную почту, открываем письмо от Binance и нажимаем на ссылку для активации аккаунта. Счет мы активирован. Для начала торговли жмем «Войти». Ввожу адрес электронной почты, пароль. Войти. Загрузился мой аккаунт в бирже Binance. Здесь мы видим, что я могу изменить свой пароль входа на биржу, создать собственный ключ и подключить дополнительную проверку при входе на биржу Binance. Это СМС подтверждение либо подключить Google нотификатор. Сверху вижу, что у меня первый уровень подтверждения личности, верификации пройден. Это означает, что суточный лимит на вывод средств с биржи будет не более двух биткоинов. Для того, чтобы увеличить свои возможности на вывод средств, нужно пройти второй уровень верификации подтверждение подтверждения личности. Тогда вывод средств возможен до 100 биткоинов в сутки. Для этого нажимаем «Завершить проверку личности». И биржа предлагает подключить либо СМС уведомления в настройках, либо подключить Google-модификатор. Выберу «Подключить проверку от Google». Нажимаем «Включить». Открылось окно дополнительной защиты. Сама по себе двухфакторная защита от Google значительно повышает безопасность аккаунта, требуя при входе на биржу Binance дополнительно постоянно генерируемый 6 значный код от приложения Google Аутентификатор. Чтобы подключить эту функцию нужно установить себе на мобильное устройство приложение Google Аутентификатор и сканировать на это приложение представленный нам биржей Binance QR-код. Также всем советую скопировать себе в надежное место этот 16-значный секретный ключ. Если будет на вашем мобильном устройстве, вы не сможете сгенерировать 6-значный код, а значит не сможете войти в свой аккаунт. Возникнут проблемы. А 16-значный ключ поможет восстановить доступ к аккаунту. Далее вводим пароль от входа в аккаунт. И после активации приложения на своем мобильном устройстве генерируем 6-значный код и вводим его в строке для активации. Нажимаем «Представить». Двухфакторная нотификация от Google подключена. Можно заново сюда зайти и завершить проверку личности, кому это будет необходимо. У меня она уже пройдена, поэтому сразу пройдусь по самой бирже. Перейдем в вкладочку «Актив», «Снять наличные с депозита». И здесь мы видим все монеты, которые можно купить или продать на бирже Binance. Для удобства ставим здесь галочку Открываем нулевые балансы и видим только те монеты, которые у нас есть действительно на счету, которые мы купили или перевели к себе на биржу. Здесь видим эмблемы их, тикеры данных монет, полное наименование, количество и здесь указано количество монет в эквивалент биткоина. Сверху видим оценочную стоимость своего баланса в биткоина биткоинах, в долларе и лимит на вывод вес суточный в данном случае составляет 100 биткоинов для того чтобы пополнить свой счет допустим биткоин нажимаем депозит и здесь нам генерируется наш биткоин адрес для нас для нашего аккаунта копируем его Все. теперь мы и можем пользоваться и на этот адрес можем переводить себе биткоины далее для того чтобы Снять средства с депозита, нажимаем «Снятие», ознакомливаемся обязательно с текстом, здесь указывается как правило минимальная сумма для перевода и прочая информация. Если уже кому-то переводили биткоины, то здесь сохраняется адрес, куда переводили и номинование перевода. Чтобы заново не вводить все данные, можно просто нажать сюда и введутся все соответствующие нужные данные. Если не переводили, то сюда вставляем скопированный биткоин адрес. Назовем как-нибудь этот перевод, пусть будет там перевод номер один или перевод другования, или еще как -то. Указываем количество монет, которые мы хотим перевести. Высветится сразу же комиссия. И высветится итоговая сумма, которую получит получатель за минусом комиссии. Нажимаем кнопку и монета переводится.